Всем Сегодня мы будем распаковывать коляску-трансформер Багибум Бум Амидея, в которой можно возить куколку как лежа в люлечке, так и сидя в прогулке. не давай всем покажем, что у нас еще колясочка может. Да? У, у нас, нас очень удобный капюшончик который защищает от непогоды нашу Лялечку. Потом вот на таких липучечках мы можем ей, ее защитить от ветра. Да? Вот, смотри, как хорошо нашему Пупсику. Мы сходили в магазин и купили чудесную корзинку продуктов. Там у нас много вкусного и полезного. Мы выбрали продукты, баклажан, перец, макароны и колбаски. И будем сейчас их готовить. Давай, Анюта, бери. Начинай, наверное, с макарон. Бери макароны. И вари у нас есть. Вот, кастрюлька. Давай, туда закрывай. И они варятся. Готовы? Давай. Вот какая у тебя с дырочками. Давай теперь это все в тарелочку. Макарошки сварились? Да. Все в тарелочку складываем. Теперь будем колбаски делать. Так, да? давай сосисочки берем. Да, мы будем их жарить? Да. Давай. -ш -ш -ш -ш -ш. Готовы? Да. Пересыпай в тарелочку. Приступим к овощам. Да. Бери, жарь. Туши. -ш -ш -ш -ш -ш. Вот как молодец. И в тарелочку. И в тарелочку, здорово. Бери еще. Что у нас осталось? Перчик. Перчик остался. Давай с перчиком также. И туда его. Тоже мы его потушили, да? Да. Готовы? Давай покажем нашу еду. Это мы приготовили для чечелов. Да. А теперь мы будем греть молоч... молочко для нашего малыша. Да. Вот оно молочко в бутылочке с сосочкой. Открывай микроволновочку. И давай. Готово? Да. Открываем. Достаем. Пришла очередь покормить малышку нашим тепленьким молочком. Да. Давай, малышка уже кушать хочет. А мама, мама, ну ка еще дай, ей, пусть она пососет. А мама, мама. А мама все скушала малышка да аф, аф, я кушать хочу аф, аф. давай корми смотри чичала что мы для тебя приготовили Ой, какая вкуснятинка. ты будешь кушать она будет она скушать будет она как будет кушать мама мама, мам Ай, как вкусно! а мама, мама, Ай, как вкусно! Спасибо! А здесь у нас баклажанчик! а мама, мама, мама, мама, ма ма ма ма ма ма Ой, как вкусно! Ой, мне нравится! И снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи ты. Наша коляска стала теперь прогулкой. И Анюта пойдет гулять с малышкой. А чтобы вам было весело, ты ей приготовила подарок. Показывай. Это куколка. Давай мы ее подарим малышке. Она уже ждет.